У нас вчера было событие, были анонсированы перевод стандартов на русский язык. Можете сказать со своей точки зрения, для кого эти стандарты могут быть полезны в пользовании среди русскоязычной аудитории? То есть только это финансисты, банкиры или Нет, в первую очередь, конечно, эти стандарты, они будут полезны для профессионального сообщества. То есть это для финансистов, банкиров. Но в принципе полезность данных стандартов не ограничивается только ими. А каждый мусульманин, каждый мусульманин, бизнесмен, да? тот, кто занимается бизнесом, а тот, кто специализируется на халяль бизнесе, в принципе для него они будут также полезны, потому что многие вопросы. Ведь, халя, ведь стандарты они не отражают только лишь вопросы финансирования, они отражают многие вопросы сделок. Условия, которые должны обязательно этих сделках, в этих сделках быть, э, ну, отражаться или должны исполняться. Поэтому данный данные они в принципе, не сказать, что для широкого, можно сказать, для широкого круга, да? но суть в том, что она, они написаны специфическим языком, и без определенных знаний понять их будет немножко сложно. Но, в принципе, э, естественно, ну, тот, тот, кто будет интересоваться данной отраслью внимание будет очень полезно. Ну а вот, допустим, вот предприниматель, да, вот он заключает договора, у него есть типовые сделки, а вот он что должен, каждый договор, получается, дать юристу по данному договору стандарт, чтобы он посмотрел, верил, даже не у всех есть юристы, как он технически, ну, технически на самом деле, нельзя сказать, что, прочитав стандарты, может быть, у того, недостаточно, потому что стандарты, они, это лишь выжимка того что есть так же как и например если написать общие рекомендации по договорам да составление договора продажи взятые из ГК то не каждый простой человек прочитав эти рекомендации сможет составить правильный договор который будет соответствовать ну, то, наверное если, если в договоре есть какие-то ну, базовые такие проблемные вопросы что ряд наверное их можно будет ну, да многие многие многие проблемные моменты это будет помогать выявлять, но все-таки до конца э, отказываться от услуг профессионалов, да, что профессионально должны этим заниматься, это будет совсем ну, то все, есть, все э, если есть в компании юрист, то, скорее всего он сможет ну, какие-то правки вести в договор, да, исходя без, из стандарта. Да, будет достаточно. Поэтому из, из, древней, из древней были такие люди, которые назывались «кятеб», да? кятеб то есть те люди, которые писали договора. И в Коране тоже, когда говорится о том, кто будет писать, Э, ну, договор договор э, долга, да, то есть о том, что один должен другому, там тоже э, говорится о том, что есть киатрик, да, потому что, во-первых, ну, в то время не каждый писать мог, но э, даже когда все научились писать, не каждый может написать правильно, что нужно делать, поэтому договор нужен все нужно все-таки, нужно обращаться к профессионалам. Смотрите, вот у нас с Вами получается противоречие, с одной стороны Вы говорите, что э, договор, ну, стандарты будут вот, полезны для всех предпринимателей, да, там, для мусульман и так да. далее. С другой стороны, говорить, что Вы все равно не сможете, ну, это сложно вот, Вам понять, поэтому э, Противор... в любом случае... Я понял, происходит. противоречия такого нет. Договоры, вот эти стандарты будут полезны с какой -то точки зрения? Человек, который когда да. узнает больше, он понимает, что... Ну, человек, который не знает, что такое халяк, что такое харам, он вообще, для него все равно, что продавать, что свинину, что баранину. Да? Человек, который узнает, что не... баранина бывает хоран, уже начинает разбираться и уже пытается узнать, как... Если баранина может быть харам, значит, какие-то обязательные условия для заклания этого барана есть, да? Скажем. Или, например, Поэтому, что сам баран халяль, но способ его приобретения может быть запретным. Да, это уже это, это, это, это я просто, например, пример, привел это, то, что касается питания, но точно вот, так же с финансами. Например, человек будет знать, что есть такие договора, как, например, салям, да? Он может понять, что в договоре салям, то есть это авансовое финансирование, что обязательно должна быть 100% предоплата. Если он это не знает, он может работать с такими договорами, когда есть отсрочка поставки товара, не делать 100% предоплату, а делать там предоплату 20% и думать, что его деятельность соответствует там, нормам шарята Но после того, как в стандартах он увидит, что есть такие например, моменты об условии, что 100% предоплаты, естественно, у него не будет знаний для того, чтобы составлять договор, но, по крайней мере, он уже будет понимать, что вот эти вот моменты, они важны, и он обратится к профессионалу, так скажем, да, потому что, ну, человек, который вообще ничего не знает, он ему не спрашивает ничего. Ну, наверное, что таких людей, для которых эти стандарты, это огромный класс новых знаний. таких людей, Наверное, ну, естественно, конечно. — То есть, если каждый предприниматель прочитает этих стандарты, хотя бы просто прочитает и ознакомится, уже, наверное, сильно должно измениться их поведение на рынке, да? — ну, Естественно, даже, даже до прочитания этих стандартов, если он прочитает э, введение в, в исламские взаимоотношения, да? ну, простейшие книги, Мужчина для него уже, да. да. Для него будет очень много уже полезного, и для него откроются многие новые горизонты, которые он, в принципе, не знал. Может быть, немножко сузится в том отношении, что ему будет немножко сложнее работать. Да? Ну как сложнее? это не будет сложнее. И Всевышний установил рамки для нас не для того, чтобы сложить нам жизнь, а для того, чтобы наоборот облегчить. Поэтому внутри этих рамок он будет, в принципе, уже понимать, что есть рамки определенные, и что надо понимать. Mm -hmm. Спасибо.